Всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. В этом видео мы посмотрим, как можно сделать сайт через конструктор. Мы снова будем работать с WordPress, но в этот раз мы будем использовать специальный плагин, который позволяет делать странички через визуальный конструктор. Соответственно, мы будем делать нечто подобное, такой мини-лендинг, который ну, предполагается, что может нам что-то предложить, предлагать продажу какие-то книги. Ну, допустим, какую-то книгу, как вариант. Это на самом деле пример реального сайта. Ну, в данном случае я взял его фрагмент, и не полностью, соответственно, мы будем воспроизводить всю страницу. Вот что-то подобное мы здесь сделаем. Достаточно симпатично это дело выглядит, и мы соберем это заодно, посмотрим, как работать с конструктором. Так, поехали. У меня есть свежеустановленный WordPress с дефолтной темой. И я уже авторизован под администратором, что мне нужно сделать. Мне нужно перейти в админскую панель, пойти в раздел плагинов и добавить новый плагин. Плагин, который мы будем устанавливать, он называется Elementor. И это по опросам самый популярный визуальный конструктор для WordPress, хотя существует их много. У него есть платная версия, есть бесплатная. Для наших целей бесплатного варианта Elementor будет достаточно. Плюс к нему, непосредственно к самому конструктору, есть дополнительные различные еще плагины, чтобы расширить какие-то возможности. Опять же, по необходимости можно их самостоятельно тоже поизучать. Какие-то будут рассмотрены в рамках курса. Плагин установлен, и теперь с его помощью мы можем создавать новые страницы. Он нам предлагает, собственно, начать это. Здесь есть некое видео, можно посмотреть, даже здесь плейлист из 10 видео, можно посмотреть, как работать с Elementor. Но ну, базовые какие-то сценарии мы сегодня посмотрим. Добавлять страницы мы можем со страниц, добавить новое. но ну, в целом мы могли бы и отсюда начать. Давайте пойдем со страниц. Здесь у нас по умолчанию на свежеустановленном WordPress обычно есть как раз некий пример страницы. и страница с политикой конфиденциальности. Давайте просто создадим новую. Для работы нам нужно будет сделать две вещи. Ну, Во-первых, неплохо бы какой-нибудь заголовок сделать. Допустим, это будет Homepage. И мне важно для атрибутов страницы, которые находятся, соответственно, в настройках по шестереночке, если они вдруг открыты, их можно открыть, вкладка «Страницы», и в атрибутах «Страницы» мне важно выбрать вместо шаблона по умолчанию холст Elementor». В целом, я мог бы работать и с холстом по умолчанию, но у меня бы тогда были стандартные элементы страницы, как «Шапка» и «Подвал». Если они мне нужны, я могу их оставить. Холст Elementor» позволяет мне сделать, по большому счету, просто пустую страницу, просто белый лист, на котором я могу что-то рисовать. В данном случае я хочу именно с таким вариантом сегодня поработать. После этого я должен сохранить черновик, чтобы мои изменения, которые только что сделал, вступили в силу. И нажать на вот эту вот большую и интересную кнопку «Редактировать в Elementor». У нас откроется специальная среда для разработки, в которой будет слева набор различных кнопок для самых разных действий. И, соответственно, справа у нас будет рабочая область. Здесь есть Плюсик для добавления новых секций. И есть некая папочка, по нажатию на которую мы можем добавлять самые разные вещи. Здесь есть шаблоны с готовыми страницами, какие-то из них платные, большинство платные, какие-то бесплатные. Мы можем посмотреть пример этой страницы. Если нам нравится, прямо сразу отсюда по кнопке вставить ее на нашу страничку, вот в том виде, в котором она предлагается. Ну, подгружается медленно, не, не предлагает мне сейчас посмотреть, но в целом там много элементов и можно их просто в один клик вставить. Вот это достаточно просто, их можно потом все редактировать, эти элементы. Наша задача посмотреть более э, сложные сценарии с блоками. Другая вкладка, аналогичная история. Мы можем не целыми страницами вставлять, мы можем вставлять только какие-то конкретные блоки. Здесь они э, сформированы, и мы можем, допустим, вот какую-то часть взять и сразу ставить на страницу, и с ней работать. Но опять же, мы не будем сейчас этого делать, мы все попробуем сделать вручную. Нам для работы нужно, по сути, три секции. Секция с шапкой, где у нас есть логотип, две кнопки. Секция основная с картинкой и неким уникальным приложением. Ну и третья секция с картинкой самой книги и еще одной кнопкой, призывающей нас к какому-то действию. Соответственно, нам нужно три секции. По плюсику мы их добавим. В верхней секции, соответственно, мне два элемента нужно будет. Такой такой Во второй секции я тоже добавлю два элемента. Вторая секция просто по плюсику, выбираю структуру. Две колоночки мне нужно будут. В большом счете с, с этой стороны у нас пусто. Здесь у нас колонка заполнена. И еще одна секция, она будет состоять из трех элементов. Каждая секция настраиваемая. Сейчас секция у нас посвечивается глупым ободком. И в целом у каждой секции есть крестик, чтобы удалить эту секцию вообще. Плюсик, соответственно, чтобы добавить секцию перед ней. И средняя кнопка, чтобы узнать, ну не узнать, а войти в режим настроек. Настройки, соответственно, у нас будут появляться с краешку. И здесь всегда подписано, что именно мы сейчас редактируем. Сейчас он говорит, что я редактирую секцию. В дальнейшем я буду добавлять различные элементы в каждые вот такие блоки, в секции. И я могу как отдельно вот этот блок, колонку редактировать, либо тот элемент, который буду сюда добавлять. Вот здесь мне также предлагают, что я и правым кликом могу сюда кликать и смотреть, какие здесь есть нюансы по работе с колонками, секциями и так далее. Давайте начнем с того, что добавим логотип. Для добавления у нас используется вот этот элемент с девятью кнопками. Каждый раз, когда мы на него нажимаем, у нас появляется набор виджетов, которые мы можем использовать. По сути, любой виджет мы просто берем и перетаскиваем, перетаскиваем в ту область, которая нам интересна. В данном случае это картинка. Мне нужна вполне конкретная картинка, поэтому я кликаю на картинку в «Настройках». И перетаскиваю ее со своего локального компьютера. Здесь у меня есть картинка с логотипом. Я ее переношу. Вставляю. И вот она у меня вот такая вот здоровая. Я могу попробовать поиграться с ее размерами здесь, которые мне предлагаются в с моей самой теме. Но я не застрахован от того, что у меня мой логотип в итоге будет вот таким вот образом просто зарезан. Вот. В частности, если я знаю, какой мне интересует размер, я могу указать его в размере свой. Ну, пожалуй, так я и сделаю. Соответственно, это будет 150 по высоте, точнее по ширине, и 42 пикселя по высоте. По нажатию на кнопку «Готово» я получаю картинку нужного мне размера. Далее я могу картинку позиционировать. У меня есть выравнивание, и я могу сказать, пускай она будет прижата к левому краю. Вот она у меня прижата к левому краю. Логичным образом она могла бы быть прижата к правому краю, либо быть по центру. Также я могу добавить ссылку. Нам привычное поведение, по крайней мере, если это многостраничный сайт, что при клике на логотип мы переходим на главную страницу, поэтому я говорю, пускай это будет произвольная ссылка, и ставлю сюда просто слэшик. Слэшик будет означать как раз корень сайта. Все замечательно, но мне кажется, что слишком много места вокруг моей области. Я иду в настройки секции. И говорю, что разрыв колонок будет у меня узким. Или вообще без разрывов. Но также я думаю, размер поменяется, когда я буду заполнять остальные элементы. А далее мне нужно сюда две кнопки добавить. Если я начну сейчас это делать ну вот напрямую, опять же кликаю на 9 точек, беру кнопку и перетаскиваю ее сюда. Одна кнопка, снова 9 точек, вторая кнопка. Они у меня будут располагаться друг под другом. Это совсем не то, что я хочу. Правой кнопкой на них кликаю и удаляю сами элементы. Я хочу расположить их рядом поэтому я ищу что-то другое про секция нас не интересует там чем-то все платное я говорю внутреннюю секцию мне пожалуйста сюда определим и вот у меня уже здесь два элемента я могу сюда положить и пожалуйста я говорю тебе кнопочку сюда и тебе кнопочку вот сюда при этом я на самом деле могу еще и менять размеры моих кнопок просто вот, вот таким вот образом отдел перетягивая. почему бы и нет в целом, я уже попадаю на то, что ну, кнопки какие-то странные. Они почему-то зеленые, а мне они нужны другого цвета. Поэтому давайте разбираться с основами. По-хорошему, прежде чем начинать что-то добавлять на сайт, лучше пойти в соответствующее меню, соответственно, верхний левый угол, и пойти в настройки сайта. Здесь много чего есть, но нам по-хорошему нужно определиться с цветами которые у нас будут на сайте использоваться. Вот, допустим, мне не нужен вот такой цвет, я хочу какой-то другой. И вот такой мне тоже не нужен. Сейчас этот цвет для моих кнопок. И я могу с этим поработать, настроить что-то свое. Ну и в частности, я могу добавить еще какие-то цвета. Допустим, я хочу еще обязательно обязательном порядке, чтобы у меня был ну, банальный белый. Соответственно, я добавил цвет, выбрал цвет из выпадающего меню, который мне предлагается. Ну и продолжил работать с остальными цветами, опять же по кликам соответствующим. Я хочу, чтобы основной цвет у меня был близок к черному, такого же цвета я хочу, чтобы был мой текст в дальнейшем. Некий второй цвет, но ну он будет такой темно серый, близок к черному. Но вот акцент я хочу несколько иной. Я хочу, как в моем примере, вот. Таким вот образом он будет выглядеть. Причем мы сразу видим, что кнопки поменяли свой цвет, потому что они используют тот самый акцент. Дальше пойдем в глобальные шрифты. Опять же, здесь есть первый, второй, третий и так далее. Ну, допустим, мы скажем, что робот по умолчанию, конечно, хорошо, но я просто хочу как минимум уметь менять шрифты. В данном случае некий алата меня интересует. Пускай у меня будет вот такой. И его насыщенность будет 100. В данном случае это на жирность будет сказываться. А вот у обычного текста я хочу, допустим, какой-нибудь другой. Пускай это будет NUNITA SANS. Ну, 400 меня насыщенность здесь устроит. Идем назад, обновим наши настройки. Пойдем в кнопки. Сейчас кнопка у нас не имеет никакого эффекта, а хотелось бы. Поэтому... Что мы здесь сделаем? Мы скажем, что пускай у нас в обычном варианте цвет текста будет, пускай все-таки мы будем это контролировать белым, цвет фона будет ну такой, который, в принципе, мы как раз сейчас имеем, акцент. Тень нам не нужна, границы, ну, пускай будет сплошная граница, но а, хоть она и будет сплошной, пускай она будет того же цвета, что у нас акцент. Таким образом, на этом варианте без... Наведения, границы не видны, но нам они понадобятся, когда мы будем делать так называемый ховер эффект. А у нас поменяется цвет на белый цвет фона, цвет текста на акцент поменяется. И мы уже видим аккуратненький, приятный эффект на наших кнопках. Ну и давайте добавим немножко скругление углов, чтобы кнопочки тоже были поаккуратнее. Типографика... Ну, при желании мы можем здесь тоже варьировать типографику, либо ту, которую мы настроили, либо по крестику мы можем сделать что-то свое. Здесь всегда нам будут встречаться подобные элементы, что где-то у нас будет нарисован глобус, это значит, что какие-то наши глобальные настройки мы можем просто использовать из выпадающего списка, либо карандашик, который дает нам более гибкую историю, мы можем делать уже что угодно. Ну, допустим, для кнопок я все-таки хочу... Чтобы у меня был тоже, опять же, не робот, а вот этот самый нунита санс, Пускай будет он. Вот. В целом, с глобальными настройками я закончил. Я нажимаю «Обновить» и могу вернуться к работе над основными элементами. Следующая секция, она у меня будет основной. При этом она будет очень большой у меня. Поэтому я хочу задать ей минимальную высоту. И, допустим, я задам ее не в пикселях, а в такой э, настройке, как viewport height. В данном случае она будет работать по процентам, допустим, скажу, где-то 75%. А вот здесь что-то с высотой мне не нравится. Если секция получилась слишком большой, мы идем в расширенные и э, сбрасываем отступ внутри. Здесь на самом деле мне не показывало никакие значения, я добавил сюда просто нолик, и вот этот лишний отступ был автоматически убран. То же самое мы можем сделать для самой секции, потому что здесь отступы все еще есть, слишком большие, и мы можем сказать им, ну, либо э, тот же самый ноль, ну, либо при желании где-то отступы еще добавить. В целом, с нулем меня вполне устраивает. Для самой секции я хочу задать фон. Хочу, чтобы этот фон у меня был белый из моих глобальных цветов. И мне пока что не нравится расположение моих кнопок. Ну и надписи на кнопках тоже мне, наверное, стоит поменять. В качестве текста я использую то, что у меня было до этого. Я просто скопирую то, что у меня было в предыдущем варианте. Я хочу, чтобы две кнопки были рядышком. Соответственно, я сделаю выравнивание вот таким вот образом. Опять же, по выравниванию. Справа, слева, по центру относительно того маленького контейнера, где он есть. Даже по ширине мы можем его растянуть, чтобы он был прям большой, большая кнопка была. При желании мы можем добавить еще иконку. Здесь есть библиотека икон. иконок, мы можем любую из них добавить, и иконка будет у нас рядом с нашим, соответственно, с, с надписью. можем регулировать отступ, можем положение до или после регулировать, но в данном случае я не хочу иконку. Вторая моя кнопка, тоже поменяем ей надпись. А кнопки могут быть как ссылками, которые куда-то ведут, что, соответственно, переход куда-то, ну, либо какие-то дополнительные анимации, какие-то дополнительные эффекты, всплывающие окна и так далее. Но это отдельная история, мы сейчас не будем их рассматривать, представим, что это... Ссылки, которые куда-то ведут, неважно, на оплату куда-то или еще что, на социальную сеть, неважно, сейчас мы не берем этот момент, Нам, нас интересует больше визуальная составляющая. Ну и чтобы эти штуки были прижаты к краю, мы уменьшим ширину, соответственно, второй кнопки, просто захватив между кнопками соответствующую область, чтобы у нас курсор поменял свой вид и перетащим. Как-то так. Шапка готова. Вторая область. Мы начнем с того, что, окей, у нас уже есть высота, наверное, даже слишком большая сейчас. Высота у меня по умолчанию здесь выбрана. Я задам ей в качестве типа фона задам ей изображение. И это изображение я опять же возьму просто готовое. Картинка по умолчанию вставляется на всю ширину, но я могу ее также настраивать. Я могу сказать, что она у меня будет расположена центр-центр. Соответственно, вверх, центр. Ну, в данном случае я хочу выбрать низ, центр. Но опять же, вот различные здесь настройки есть. Можно поиграться. Так вот, мне она больше всего нравится. И в область только справа, леву, точнее, правую не буду трогать, только слева. Я буду добавлять разные элементы. Опять же, элемент с девятью точками. Мне понадобится сюда заголовок. По умолчанию он был бы синенький, если бы я не менял никакие цвета. Мне понадобится сюда некий текст. И мне понадобится сюда также кнопка. Кнопка у меня, в принципе, да, она будет здесь, и я ее сразу изменю размер. Настроек очень много. В целом, по настройке, наверное, каждого элемента можно было бы снять отдельное видео, но мы делать этого, конечно же, не будем. Давайте скопируем отсюда текст, соответственно, заголовок «Ставить». Можно, чтобы он был с переносом, прямо в этой области печатать, и по Enter он добавит здесь HTML-тег, который отвечает за перенос. Его совершенно не обязательно знать, если вы не знакомы с HTML, ем. ничего страшного. Соответственно, текст, который у нас идет под, копировать. Ставить. А размер текста, по-моему, мы его не настраивали. Верно, все-таки надо его сделать. 18 пикселей я хочу размер моего текста. Ну и может быть, может быть, расстояние между буквами здесь я хочу побольше. Рас... Настроек много. Есть основные какие-то настройки, есть стили, есть расширенные настройки. Везде самые разные нюансы можно посмотреть. Если есть хоть какое-то знание CSS, то с этим работать намного проще. В данном случае межсимвольные интервалы хотел увеличить, и вот я это сделал. К вопросу о насыщенности, мои буквы могли быть более жирными, либо менее жирными. Здесь я уже решаю сам. Ну и текст для моей кнопки, он будет выглядеть вот так вот. Опять же, все кнопки у меня идентичны. В целом, эта часть готова, и мне осталось добавить то, что у меня находится внизу. Здесь, опять же, я хочу поработать с настройками секции сначала. Во-первых, я хочу сказать, что, наверное, все-таки уступы внутри дополнительные мне не нужны. Я сейчас сам определюсь. Если надо будет, я добавлю. Дальше я хочу добавить цвет. Пускай это будет цвет из моих глобальных, тот, который был второй. И я хочу добавить сюда несколько элементов. Мы уже знаем, что мы работаем с кнопками. Пожалуйста, вот мне сюда. Кнопка нет. Видео не нужно. Видео тоже можно добавлять. Кстати, Ctrl-Z здесь тоже работает. Кнопка. Дальше я хочу добавить некий заголовок, ну, по сути подзаголовок, единственный в дальнейшем поменяемый текст, и некое изображение. Изображение это будет книга. Вот она. Книга Книга сейчас очень большая, давайте сделаем ее миниатюрный. Опять же, захватив между элементами, я просто сделаю эту область с книжкой поменьше. Дальше в настройках самой секции я скажу, что мои элементы относительно друг друга должны быть выровнены по серединке. Замечательно. И текст. Во-первых, я его скопирую, тот, который у меня был до этого. Во-вторых, я скажу ему, что его цвет будет белый, опять же, из моих глобальных шрифтов. А вот размер я, наверное, сделаю все-таки поменьше. Ну, может быть, даже вот такой. Кнопка, опять же, ее содержимое, по большому счету, мы только меняем сейчас ее текст. Ну и опять же, размер кнопки не обязательно должен занимать столько места наш этот элемент. Может быть, опять же, для текста с его типографикой межсимвольный интервал имеет смысл увеличить. Ну, может быть, тогда и размер самого текста тоже. Вот так вот можно это сделать. Всегда, чтобы посмотреть, как выглядит страница на текущем экране, по крайней мере, можно нажать соответствующую кнопочку для сворачивания нашего элемента. И вот наша страница выглядит вот таким вот образом. Может быть, высоту нашего основного блока имеет смысл сделать все-таки поменьше. Перейдем в его настройки. Настройки именно секции в разделе «Макет», «Минимальная высота», просто ее чуть-чуть уменьшим. Посмотрим еще раз. И еще чуть-чуть уменьшим. На самом деле очень сильно зависит от экрана, будет выглядеть по-разному. К сожалению, здесь вот достаточно жесткие настройки. Я не могу здесь калькуляцию задать, но это уже нюансы. В данном случае, я думаю, что на базовом уровне работы с конструктором этого достаточно. Я хотел вот эту книжку сделать, как в этом примере, чтобы она залезала у меня на предыдущий элемент. Это сделать, в принципе, не сложно. Я выделяю сам, саму книжку, иду в ее расширенные настройки и хочу поработать с отступом снаружи. Здесь есть вот такая вот иконочка, которая говорит о том, что если я сейчас начну что-то менять, я буду менять все четыре настройки. Поэтому я отжимаю эту настройку и хочу работать только... С первой из них. Если я буду увеличивать отступ сверху, то моя э, картинка будет опускаться ниже. А я хочу, наоборот, поднять ее повыше, поэтому я буду уходить в отрицательное значения, И моя книжка благополучно налезает на, верхние, э, на верхний блок тоже. И вот теперь, наверное, все-таки думаю, что для моей секции здесь в расширенных настройках внутренний отступ я все-таки добавлю. Пускай он будет небольшой, но пускай все-таки будет. Как-то вот так вот оно у меня будет теперь выглядеть. В целом смотрится уже очень даже неплохо. Вопрос только, куда будут вести кнопки. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на других устройствах. Для этого у нас есть соответствующая кнопочка в настройках снизу. Здесь у меня сейчас изображен монитор. Кликаю на него, я могу сказать, что я хочу посмотреть на планшете, либо на телефоне. Выбираю телефон. И теперь вот у меня отображение как будто бы на телефоне. Я вижу, что что-то не так стало с моими кнопочками. Ничего страшного, я иду и редактирую их. Говорю, будь по центру, либо будь во всю ширину. То же самое для второй. Пускай будет во всю ширину. Здесь вроде как меня все устраивает, в том числе и эти ноги, которые я вижу. Хотя при желании я могу опять же пойти и отредактировать мое изображение для секции. Здесь у меня сейчас никак не регулируется вся эта история. Но давайте выберем ту же самую картинку еще раз. Но просто поменяем ее положение. Пускай она у меня где-нибудь будет снизу вправо, допустим. Вот так вот. И ноги я уже не вижу. Вот. На самом деле, последнее, что мне здесь не нравится, это, ну хотя не последнее, может быть, лого все-таки можно было бы сделать по центру. И книжку можно убрать у нее в расширенных настройках. Убрать у нее отступ снаружи по нулям. Самое приятное в том, что я сейчас делаю, это то, что вот эти все настройки, вот эти все изменения, которые я сейчас добавляю, они никак не влияют на мой вариант на большом экране. Там он как был, так и останется. Вернемся на большой экран. увидим, что картинка все еще выезжает наверх. Кнопки своих размеров не изменили, ну и так далее. То есть, все замечательно. Посмотрим теперь на планшете. Мы видим, что что-то не так с нашей кнопкой. Значит, возможно, нам нужно изменить какие-то еще настройки. Идем в настройки секции. Макет. Структура. Говорим, что нам не нужно 50 на 50. Я хочу, чтобы соответственно, элемент с иконкой был поменьше, место занимал. Соответственно, этот элемент побольше. Ну и мы уже умеем здесь всю эту историю... Немножко растягивать. Ширина колонки сейчас не растягивается в таком варианте, но я могу с ней поработать, соответственно, через это меню тоже. И, соответственно, ширину этой колонки. А там 34 я задал. Соответственно, для второй колонки, колонки я могу сказать, что она будет 76. Ну, плюс там есть отступ. Вот так вот они будут рядышком. Ну и размер. Размер все-таки, наверное, надо сделать еще поменьше. Ну да, здесь можно сделать 50 на 50. Размеры каждой колонок. Мы можем настраивать секции. Можем настраивать каждую колонку по соответствующей иконке. Можем на кажд... настраивать каждый конкретный элемент. Ну и так оно уже больше похоже на правду. Можем уменьшить. А этот элемент, соответственно, увеличить. Вот так вот. Здесь. Здесь. Ну, может быть, имеет смысл... Нет. Ctrl-Z. Имеет смысл сделать... Настройки нашего заголовка по тифографике на этом экране поменьше. Вот так вот. Может быть на телефоне тоже. Хотя на телефоне, мне кажется, нормально. Еще раз планшет. И эта надпись на планшете по-хорошему, наверное, тоже должна быть поменьше. Ну и, опять же, изображение, наверное, на планшете. Хотя пускай будет таким. Пускай будет таким. Итого у нас на трех э, самых разных размерах страничка немножко отличается. Она у нас стала адаптивной, она у нас достаточно аккуратная и симпатичная. Ну и чем не готовый сайт. В целом, для такого простого лендинга этого может быть достаточно. Нам осталось сохранить всю эту историю. Я нажимаю кнопку «Опубликовать». Могу перейти на эту страницу на моем сайте, а, но сейчас это не главная страница. Да? Она есть страница, если я перейду на главную, я увижу то, что я видел до этого. Не совсем то, что я хочу. Поэтому, чтобы моя а, страница, которую я сейчас делал, была, а, по сути, главной страницей моего сайта, я иду в пункт меню «Настроить». Здесь выбираю настройки главной страницы сайта и говорю, что я хочу не все последние записи, я а хочу статическую страницу. Более того, я хочу вполне конкретную, ту, которую я только что создал. Выбрал, опубликовал, и теперь по моему адресу на главной странице я вижу то, что я только что создал. Используя инструмент разработчика, я могу посмотреть, как это будет выглядеть на телефоне. Допустим, на вот таком. Могу посмотреть, как это будет выглядеть на планшетке. Вполне себе достойно, хотя, наверное, на планшетке имеет смысл все-таки здесь еще со кнопочкой поработать. Давайте, наверное, это тоже сделаем. Еще раз планшет. У нас это выглядело несколько иначе, хотя нет, не иначе, я просто не заметил. Настройки колонки. Это сделаем чуть поменьше. Эту, соответственно, сделаем чуть побольше. Эту еще раз чуть поменьше. Может быть, даже еще поменьше. А с картинкой, соответственно, побольше. Вот так вот. Идеально. Обновляем. Возвращаемся на нашу страничку. Обновляем ее здесь. Еще раз открываем инструмент разработчика. Ну и вроде как замечательно. инструмент разработчика по клавише F12, либо Ctrl-Shift-I. Здесь, соответственно, есть иконка, которая позволяет переключаться в режим адаптивности и смотреть на разных экранах. Вот такая история мы с вами сделали через конструктор на WordPress. Небольшой лендинг. Сделали его главной страницей. Ну и в целом можно дальше как-то развивать эту историю. На моем курсе э, по работе с WordPress без программирования есть много разных материалов, в том числе по работе и с э, конструктором Elementor, можно много чему научиться, поэтому если вас интересует, всерьез интересует разработка сайтов на WordPress, добро пожаловать на мой курс. И там можно узнать много всего нового. Напомню, что меня зовут Михаил Непомнящий. Подписывайтесь на мой канал, пожалуйста, если вы этого еще не сделали. Поставьте лайк, если вам видео понравилось. Ну и поделитесь со мной в комментариях обратной связи. Спасибо за внимание и до встречи в следующих видео. Всем пока.